Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэк Ченнел, и сегодня будем продолжать проходить Battlefield 4. В прошлой серии мы сбежали из тюрьмы вместе с нашей командой, потом шли через китайцев, там была армия китайцев, танков, вот, куча было, Еле как-то через них пробрались, уничтожили их, и добрались до... Получается, капитан или генерал, или генерал, шу, Как и <смех> вообще генерал. <смех> да, генерал какую-то наглую. И потом мы сели вы получается, в БТР какую-то или бронированную машину и все там остановились. Серию закончили. Мы вот сейчас будем ехать куда-то. Я так не понял, куда мы ехать будем сейчас. Ну сейчас посмотрим. Проверка систем. Есть короткие волны, сэр. Также работают РТР и несколько основных приемников Как приблизимся к Суэцу, попробуйте связаться с Исмаилей с помощью направленных антенн, но до тех пор сохраняйте молчание. Слушаюсь, капитан От могильщика сигнал не поступал? Ничего. Сейчас будем Ни малейшего наблюдать. признака их радиомаяков, сэр Так а что, мы в Сибири опять? Мы же уже оттуда ушли Ну да, мы там были, но мы же выбрались оттуда Мы здесь все сдохнем нафиг Будем держаться вместе, не умрем. Да, если будем еще предателей брать с собой, то еще лучше будет. Не, если бы Димон выжил бы, то мы, б, мы б смогли выжить сто процентов, еще бою, быстрее выбрались бы. А так Димона потеряли, блин. А мы терем Димона держать, че он улетел куда-то? в смысле? Разбился нафиг и все. Хотя как он разбился там вроде снег был странно как-то или там горы получается сня, а снега мало там все равно не хватило бы чтобы выжить. ему. Стоп смысле так мы же еще ехали что это такое а зачем? А да? А почему? А почему у меня только одно оружие? И почему я в каком-то здании оказался? Думал мы уже приехали. Чего мы ждем? Не знаю, чего мы ждем. Чего меня туда в комнату запихали, я не понял. Я же здесь Аэкер, остановился. Возбужу, как подъедем там. Да, надо полежать. А то в прошлой серии напихался, но... Нервничался с этими, блин, китайцами. <свы> да, надо отдохнуть, действительно. А чем мы приехали или нет? И сколько будем ехать еще? Час спустя. Ага. Ну а мы туда час едем, что ли? Где мы? Куда меня привезли? Опять в горы какие-то. Офигета. Катакомбы какие-то. Офигеть. Куда вы меня привезли, в смысле? мы здесь делал вообще О дамба а дамбу надо взорвать а а я вспомнил да, уй, вот да уйдите меня. Ага, зажали меня Думаешь, у нас если правильно разместим то хватит начнем отсюда и заложим заряды по периметру дамбы видишь в середине похоже на слабое место там раз... основной заряд. так она разбита по моему или недостроенном инженера мой диплом инженера сродни твоему диплому медика. Вообще-то у меня есть диплом медика. Значит, у него вот. есть диплом инженера, Ты вот точно и все Уничтожим ее изнутри. Ну что, готовы? Ага. Пошли, Рек. Так, надо посмотреть, что там происходит. А, реально куда то взорвали дамбу, нифига себе. Там наполовину она наверное, разрушена. Странно. Походу, кто-то уже хотел до нас это взорвать. Хорошо. Но что-то не получилось. Так, китайцы там, да, опять, дебилы? Ага, вертолет полетел, окей. А они где? Они уже полетели, да? Нет, уже никто не заметит. Спрячемся. А как по-другому? Они не сразу заметили палду такие. Все, лежать. Кто там еще есть? Не, ну вертолеты это понятно, ни фигня так. А мне не с вертолета, у меня сараболет. А не, какой сараболет? пулемет. Да ты попади, небо. Ко мне канал. Отходим. Ладно, за деревом спрячемся. Вс, успокоится. пошли так куда ты сел опять а противогази сел блин сталкер так мне надо патроны еще окей я побегу на на пулемет смотрите все на да на тебе дебильные ворота я спасаю какого фига у меня нет ничего я под огнем вообще сижу такого фига где мои баррикады? Я почему... Таб стрел с этих сторон идет вообще. Да попадишь ты, а? Ты за низя, блин, а? Да убей ты его, он пять раз у меня выживает. Я спускаюсь, мне надоело. Надеюсь, это лучше было. нифига невигайся сильный. Я поднял, перекинул. Бляха, зря я с таким оружием пошел. Ах, а, тебе не прикройте. Не помогите прикрыли а -а -а. чудес да то куда я уйду блин Меня тут не выпустят отсюда нет тут лучше уже снайперка все-таки и городами принципе а куда мы убегаем я всех убил умирай она сейчас взорвется я знаю Ага, я в курсе так кто еще остался а это россия серьезно чтобы почему это же вроде бы китай или китайцы уже россию захватывают, я не понял что происходит у вас ну, тоже флаги россии в смысле это а китайцы какие-то Странно как-то, ну ладно. Это китайцы или России? Китайцы в России, в смысле, серьезно? Вот это да. А что это делать? Пикап какой-то. Не, не, неинтересно. Не, не, не Но это лучше, наверное, все-таки, чем мое оружие, да? Нифига ну, поймешь Не знаю даже. Но не меня этим убивали, хорошо. на китайцы что-то он не похож. Серьезно, китайцы какие-то. странные На китайцев не похожи вообще. Опять летят, блин. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, я спрятался. Я тоже. Где? Она да тебе. Я его убил. Он горит, падло, в смысле? Что Умираем. О блин. А чего? Я же убил его. А эта фигня дострелит туда. Не, нифига. Не дострелит. Блин, а у меня нету, кстати, взрывчат. Да, нету? Нет, только огнестрельное оружие и всё. Блин. Ну окей, да, допустим. А, вот, вот, что я туплю? У меня гранатомет есть. А его я, кстати, не заметил сразу. Что не помогает гранатомет какой-то двигайка. Попадишь ты, ну да куда ты виляешь? В смысле? На да ней в защите, ты не, не сможешь убить меня. Ну давай на кранами, над коранами летать, конечно. Какой хитрый он тоже понимает, что его сейчас собьют. Не, ну если ты понимаешь, ты нафига ты прилетел? <свист> вот так -то все прилетел? Вот так-то все, надоел. Да, с пятого раза только, если что. Или там еще один прилетит. Не, все улетел. <свист> так, окей. Давайте ворот открывать. Мне же надо его как-то заминировать, да? Или контейнер открывать. Что делать? Искать другой путь какой-то. Ну а какой? Тут все закрыто, блин. <свист> Нет, нельзя. <свист> Открывай. В смысле при... а как где <смех> нормально там контейнере сидится а? <смех> <смех> блин а мне нет потому что я не могу туда пройти ну как так то я игру сломал опять что ли? или через верх надо как-то пробраться Ну давайте через верх да. Найди ну ты уже нашла способ контейнера спрятаться, молодец Держит контейнера можно кстати пройти туда нет не самый лучший вариант так, на ну-ка, сюда можно? Давай, прыгаем Нормально. А там нету этих китайцев? Ну, пока все хорошо вроде, пока они не пришли. Не, наверное, они тут будут, да-да-да. Уже тут не зря бочки поставили. Мы тебя не, это реально русские. Ясно, все. А что ты там стреляешь? Все, лежать. О, шашлычок давайте сделаем. Нет, то оружие по-моему лучше чуть, -чуть было. Нифига себе вас тут вообще, реально как китайцы, дофига. Прикрывайте меня, сейчас убьют нафиг. А их там еще больше и больше становится. В смысле? Я вроде убил всех. Не прикрою. А куда ты убегаешь, цыкло, а? Спрятался? Да, ну молодец. Зато прятаться умеете. Пока да, чисто, по да. А тут тоже чисто. В смысле, у вас тут вообще ничего не, не настроено? Э, мы нашли лифт. Так, это не туда. А где вы лифт нашли? А, это лифт у них такой? Я думал, это здание какое-то. В смысле, он даже на лифт не похож? Должен признать, Ханна, ты знаешь, что Обычно сотрудники личной охраны на поле боя не ориентируются. Выбора у меня особо нет, ирландец. Да ладно. Дело явно ну, да. не только в том, что тебя приперли к стенке. Ты что-то скрываешь. Точно говорю. Все еще темнишь чего-то, секретничаешь. От старых привычек трудно избавиться. Согласен. Я не всегда состояла в охране Дзиньзе. Я вызвалась добровольцем, и меня перевели. Откуда? Зря стараешься. У девушки должны быть секреты. Ты ведь тоже мне не станешь рассказывать все о могильщике. Это правда. Не а собираюсь. кто это будет делать? Чан наш враг, и мы на одной стороне. Куда мы спускаемся? Ну, Вас, того что того, ли? Спускаемся, а, верю, спускаемся. Мне <связываем> <деньги, связываем> <тогда связываем> это страшно уже становится. Тогда я буду нужна Китаю. Понимаешь, я ведь не могу просто взять и забыть, кто, это Там кто я. Да мы спускаемся? Какой-то лаборатория, что ли, опять сейчас будет, да? <связываем> а, ну еще лучше, сейчас хоррор встанет, да? Угу, конечно. А как же без этого? Аналитовцы. Бля, а как будто мы под Чернобылем находимся? Такое чувство. Мне страшно. Не, ну конечно команда не так страшно. Одному тут вообще нереально. А что ты там стреляешь? Если же весь отряд убили дважды. Убил одного? Да я всех убил. В смысле? Ты врешь? Ничего ты никого не убивал. Я всех мочу, он убивает еще кого-то. Ага, конечно. Все, Рей, давай бомбу встать. Выход, мы прикроем. Все, убегаем. Бежим. Они да мне плевать на них, я не боюсь их. Я не боюсь! Он вс забагался. Все, да? Сдох? Нифига себе. Не, ну страшно, конечно. А тут воды, кстати, нету. Да-да-да, вперед. Они тут дампу чинили, походу, да? Отбой! Отбой, да, отбой. Чё вы тут стоите э, -э, -э, э а чё, отбой, я сказал, всё. На Мочи их, рэкер. Мочу. А, прячутся а да? Вот А ты будешь мне помогать, нет? Вот так вот надо мочить. Смотри, учить. Давай, я его не убил. Или убил? и ладно. Убил так купил Не, не убил, кстати, вот вот он говорит. Вс. А, патроны закончились, серьезно. Ну ладно. Я, я, в принципе, и с магном и заварил или не маг это револьвер а ну, а ну магнум револьвер пускай какая пускай разница пускай, Так, дай мне патроны Уже оружие похоже кстати у вас одинаковое оружие тем более тоже похоже а ушел отсюда А они это уже другое кстати СВ... А это их не вот она хорошая так это у меня такое же было по моему где чужой не мне не надо снайперку я с нее впереди не могу ничего сделать Он просто бесполезно стреляю к молоку и все а, -а, а где ты смотришь врага так вроде нету Побежали, побежали. Ха! -а -а -а -а -а. Ну он нормально. <air> да да, да только сейчас это увидел, да? Понятно, а, <air> Перепрыгивать надо, я уже перепрыгнул давно. и ну, кого учите вообще? Я вот тут сколько уже себе снял. По, по, по филду вы мне учите. Я должен уже учить вас. Я уже генерал, как бы, если что. Н не сержант давно уже. Так, здесь надо.. А здесь нельзя перепрыгнуть. Нажали. Или вы тоже будете мне решать, Но что я делать. Или никогда, я не могу! А да ушел от отсюда, я сказал. Ой, бомбы кидают. Спасибо. Вы да. Что творится? А да бог... сколько вас тут уже? А? Я всю команду Ни. убил вашу. Туда нельзя перепрыгнуть. Я бы сбежал бы от Нафиг, Не надоело. А, жмать надо А, жаль, жмать надо... Я забыл. Ага, -а -а, вам нравится, да? Я вашу бамбу, домбу, бамбу, тамбу разбомбил. Вы в курсе, нет? Все, водичка сейчас зальется Да будет водичка. О, хорошо. Сейчас будет новая река идти. А, а это помню, перебор, конечно. Ну ладно. О, вс ⁇ Полетели, ура, водичку. Так она не наполнилась еще, только пару минут было, как водичка потекла. Или там уже нормально? Вы... Не, не может такого быть. Потому что Мы разбились, скорее всего. Да? Но это не финал, наверное, еще. Или финал. <coughs> не, вроде нет. Я живой. Не знаю, а, они тоже <coughs> живы. <морпехи> любят воду, да? Мне пришлось вытаскивать Кого, да, нифига себе! Вы какие шустрые, я только чухался, вы уже вытащить у кого-то успели. А че мы тут делаем вообще? Как мы здесь оказались? Нифига себе, в смысле, где мы вообще находимся? а дампы там? А где дампы, кстати? Я вообще запутался, где мы находимся? Мы вернулись сначала, что ли, опять, да? Опять в это болото? ладно давай, давай надеюсь что с цинце все в порядке не факт конечно че вертолет садится давай давай садись уже садитесь нет давайте давайте Какая славная женщина. Это русские? А почему там же китайцы написано? Чего за фигня? Русские китайцы? Как бы я вас сказали, русские, что за Это русские китайцы были. На У вас на Часы тикают, я в курсе, но я не придурка, если что. Это я могу вас придурками называть, уже я главный самый. Что такое? Пустоящик нормально, да? Что вы смотрите? А мне что делать? Я просто смотреть или что? Парашют. Мы мух. думаем, что Валькирия направляется к советскому каналу. Не волнуйтесь, будет вам совет. Но если ваш корабль там, им понадобится любая помощь. о чем вы, черт возьми, говорите? Следи за языком, сынок. Китайцы захватили северную часть советского канала, а мы ее заберем назад. Ваш корабль попадет в такое говно. Удачи. Ну, как Спаси всегда. Вам спасибо, облутки. Выбирайте генерал или кто это? Если Чан захватил канал, Цин направляется прямо к нему в руки. Мы должны вернуться за ним. Ты в порядке? Какая добрая женщина. А че нас? Мы полетим сейчас или что? Ты ходил в университет? А как нам шарик поможет, а? Как на шарик подымит трех человек, 300 килограмм почти? Не 300 меньше такой 200 серьезно это что за шарик такой воздушный Нифига себе как полетели вот это да нормально полетаем сейчас куда нас в космос отправляет или что я чуть не, не понимаю походу на марс полетели нормально или на луну а почему нам ска скафандры не дали? В смысле, как мы должны полететь? Крепости. Мы рекомендуем немедленно положить трубы. Чего? Прием. Превратник, это крепость. Повторите. Ник Вы их вам бросаете. Прием. Канал в не дайте канал с северного озера. Не входите в канал. Вот зараза. Ничего не понятно. Можно попробовать азбуку Морза. Сигнал должен пройти четко. Нет времени. Эсминцы у нас на хвосте не будут делать паузу и ждать нас. Какой будет приказ, сэр? Включите радар, сонар и все имеющиеся сканеры без исключения. Мне нужно знать, в какую жопу мы плывем. Это наш корабль, серьезно? Да, такое. Да корабль уже разбомбили почти, нет? Даже сигнал не ловит нифига. Не, ну это не наш корабль, по-моему. Мы должны чей-то спасти, но это не наш. По-моему. А мы-то наши, не знаю. Три самых худших часа в моей жизни. Так это все равно. Это мы, так мы на самолете летим. Я так о домой и мечтал. Вон да. смертельную ловушку. Накрюк! Накрюк! В порядке? Сырая кратчатина и сухой паек. Желудок у меня крепкий. Да? да. Ну, вряд ли сырое мясо тебя выдержит мы падаем в смысле катапультируемся? так мы падаем еще буду упадем в океан да вы прицепливаетесь надо прыгать вообще-то мы высаживаемся в зоне боевых а действий хочу только удивительно мы уже по моему 7 серии так делаем ну, нормально все Готовы, да все побежали, давай. Побежали, давай, давай. О, крепость! полетели. 3, а что, нормально, Поторяем прикольно. 3, Мы ч, пятером иди, им, да? Они в так да как их будут с нас гранатометчика, фигарик, еще? На Куда нас берут? Мы можем прямо на, палубу. Давай на, палубу. на палубу? Ну окей, давай на палубу. Да нас хотят убить уже, в смысле, какой на палубу? Так у нас же другое оружие было, нет, разве? Порядки, порядки. Надо патрончику только взять. А так все хорошо, да. Так, а ну-ка. СВД. КПЮ. А чё это за, за оружие? Это Не, ну это хорошее вроде. Краната. Тогда и выделить вас. Держи. Там еще дальше идут. Сейчас еще прибегут, дебилы. Я должен их выделить, потому что я не понимаю, куда они могут, откуда они прибежать могут. Давай, давай, давай. Так где? Я не, я не вижу ничего. А вот, теперь вижу. Что надо терять И снайперы и какие-то дебилы прибежали еще да ты конечно поздно уже говоришь бля, уже всех убили а ты я тебя убью сейчас в смысле что не двигайте нормально все. Ну, конечно Все, Хватит бегать Да ты попади, я пойду Где ты? Все, вот так-то Пришил, ну конечно, потому что надоел уже Надо их пришить реально Как пуговицу а то вообще офигевшие, отрываются вечно. Вот это плохо. Вот это меня сейчас убьет, скорее всего. Да я в курсе, что это. Это говно вот это мне надоело. Взрывайся, падла такая. У меня уже 8 раз убил. Так кто там еще? Ты меня будешь убивать, а я что-то корабль убил. И самолет, корабль разбомбил. И да, и ты мне будешь умирать, убивать. А еще один прилетел. А, гранатометчик, е Ч ⁇ все? Закончилось? Нет. Закончилось уже, да, на наконец-то или нет? Кто а где вообще? А, покидает падла. Кидает, кидает еще такая, в тихоря. Еще в тихоря кидает? Хочу а перейти. Я вообще-то тут пополняю свои запасы. А что творится? А вот и все, а вот вам как, да? А вы не ожидали, что она взорвется тоже, да? Блях, а я сейчас умру. Они даже не ожидали, что она взорвется. Ну а ч ⁇ а ч ⁇ вы хотели? Так да кто там так шмаляет жестко, а? Конечно. Нифига себе, ты чё, грантометчик что ли там? Да как? Я уже убежал. Как он нет? В смысле? Это читерство какое-то? А ты задрал уже это делать? Я спрятался. Дарабаш открылся? Зачем мне тут? В конце серии, блин. В конце игры дорабаш открылся. Ну круто. Я думал, что-то меня нормально откроют. Дарабаш открылся. Поздравляем вас. Да, это пулеметчик этого дебильного убить. Я пулеметчик, я не понял. Кто-то шмаляет, больно. А? а, вот он. Или это не он? Он не тут стоит, что ли? Я не понимаю. С каких... Где он? А, да, внизу их там целая рда, ну, ну и, ну, и накид. Сами сражайтесь с собой, я не хочу. А вот эти гранаты. А я думаю, а где они ее взяли? А ну, а здесь? Здесь, конечно. А, им плевать, кстати, на них. Они, походу, у них иммунитет к этому есть, походу. К этим гранатам. Все, сдохли. Не, им плевать вообще, полностью. Да умри ты, ну сколько можно-то, а? Всю обойму у него садил, он сбегает что, прыгает. А чё вы убивали обычных людей? Чё, совсем китайцы ёх лишь? А за шо их-то? Они не тебе сделали уже плохого? За шо вы мирных людей убили? Я не понял, работников. Чем они вам не убили опять? Серьезно? Да серьезно, что происходит? У меня объясните это, Я прям не нему хедшот сделал. Вот. Хотя, блин. Надоели. Надо ели. Надо спуститься. А, так вы тут сидите без меня. Эээ, че, Страшно стало, да? Туда а Остоям бы, я сказал. Надо уходить. Постараемся выбраться. Да постараемся. А -а -а -а! Убирай, давай уже все. Вот а -а -а -а -а. видишь, дыхает. ты тоже иди до уже. Настрелялся, молодец. Все. Смена окончена, все. О, мне его еще не хватало, конечно. А, все, не попал, не попал. Да я спрятался, ты опять не убиваешь. Блин. Я спрятался уже от него. Сколько можно? Сколько мне можно убивать уже? Ну что, 8 раз до этого мало, что ли, было? Нет, давайте еще поустреляем. А давайте вы уже закончите, пожалуйста. Вот вам гранат. Вот вам еще гранат. У меня их много, мне не жалко. когда я Так, ага это ага, другое дело совсем Почему бы вот этого не было? На тебе все, моя Офига я Так, -а -а! а -а -а! а, все патроны закончились, да? Я в курсе Я в курсе что я обстрел идет опять Мне нужно надоел, конечно Давай летай нормально, а ты вообще летаешь где -то, непонятно где. Да блин, можешь немножко ниже пуститься? Да чё за бред, как я... Как я его не могу попасть? что за бред? Во, нормально. Да на уже, ну сколько можно, стреляет, стреляет уже. Патроны бесконечные что ли, надо экономить патроны. А то китай разорится нафиг. И все, не знаю, что я потронул. Окей. А, финт, капитан Гаррисон. Капи капитан, надо капитану Гаррисону идти, да? А куда нам? Капитану вниз. Гаррисону. Еще на вниз. Написано, капитану Гаррисону надо идти. Я пошел. К нему 8. сюда давай открывай двери ты же у нас открываешь двери да я же ничего не умею делать я же поднять новичак не смогу конечно сержант всего лишь а вот это смогу да так что-то все разваливается все уже валяются тут. а он там все сгорело я понял значит надо, нам не туда я нашел. что такое? Рэк. Я снова чуть в тебя не пальнул Вы вернулись. Могильщик снова в строю. А как ты ну будешь? Да. <связь> да уж черт. После того, как вы меня бросили. А ну че бросили? Ты сдохом Ты еще с нами. Кроме. Он возродился, короче. Безопасности. Я отведу вас к ним. Он, как и я, возродился Шаш, покос, уже. Что делать с беженцами? Марпехи, оставайтесь с ними. Могильщик отправляется в медотек. Я за тобой, сержант. А нам куда? К могильщику. Осторожнее на поворотах. Эй, пар, Тут все уже затоплено, все, все сейчас тобой? протекает. Как ты выбрался, живы? Эти суки хотели меня отрапить, но я свалил нахер. Больше не спрашивайте. Ну такие тайцы, да такие. Че, вы отдыхаете, да? А тут ничего нет. Ч ⁇ за фигня? Давай открывать двери. А, нет, сюда. Ладно, окей. Ну там другая дверь есть. Давай, с новым годом. Все, все, все легче. Вот это самое лучшее оружие, читаю. Пару патрончиков потратил и все все валяются Берегись! уже. Кого мне береги, Этих эти каких какие-то недоделанных. Вот. Эээ, умирай. я вас тут кухню все разгромлю, нафиг. Конечно, это и вообще нубики какие-то. Давай, открывай двери. Шап, все сделаю. Заходите, давайте. Лучше поздно, чем никогда, приятель. Надо его отсюда вытаскивать. А это чё больница, да? какие-то разгромленная больница, нормально. Мой голос вы мое не оружие. А кто это такое? Вообще? Это кто? Китаец? Так его надо убить сейчас. Это за мной. Люди Чана? Возьмите. Да. Я сложил оружие, капитан. Мои братья меня не убьют. Может быть, я не совсем ясно выразился. Ваши братья считают вас мертвым. Вы такая же цель, как мы. Ну, да, кстати. На вы уже муви, вы уже живой кстати, труп будем. Они забудут о своем задании и сложат оружие. Не, не сложат, да. они тупые. Это была шутка. Так, Ирландия что это А я что, серьезно. как и делать? Офигевшим. Все кончено. блин. Я не вас. Послушайте меня. Они убьют вас, как только ворвутся сюда. Вы живы только благодаря этой пили. какой травмы ему вообще нельзя подниматься. Эти разговоры последствия сотрясения. В этой комнате я не видим. Я уже мертв. Ну да. Мы все мертвы. Если я не могу показать свое лицо и обратиться к своим братьям без страха, то я проиграл. Я Значит, ты проиграл. Откройте дверь, сержант. Ну окей, открываю. Давай, открывать. Ну и так мертвый, в принципе, да. Спокойно! Спокойно! Ой, желтый. Иди пьяна. Если и используешь один и самых не делай этого. Блядь, не вздумай. Чё, предатель опять, да? ничего не так. не не взрываем никого? не а чушь я ваших братьев по поубивал всех нафиг а ну, все помирились красиво да у вас там трое в отстало живы, все уже умели они всем. почти а, а чушь я такого ты, твоего копию убил, копию убил нет двойника Ах, хочет и всех людей с ней. конечно ничего не осталось Си 4 у нас хватает. Только а, что А, ну учет, так, значит, есть что то есть что-то делать. Дайте мне надувной катер и весь оставшийся запас Си Вы это серьезный ирландец? Да. Ну да. Так точно, сэр. Хорошо, пак. Покажи им. Рэкер, ирландец, идем со мной. Ханна, ты в этом уверена? Чинчи. Исентий Ченкан. Бог помощь. Ну окей, пошли. Куда-то. Э, э! А, а ч дверь закрывается, не понял. Слушайте сюда. Загрузить катер c4 и катер А Какие где? 10 10 4. Вот ты. А? Он всегда как-то а тоже... Метка вообще где-то на другом месте. Я замужем за тем за что он сражается. Может она сейчас серию перенесем это а? 4 а вот сделать. это финал уже я сейчас Но финал уже может быть сложаться. уже иду. Ты свой человек, Хана. нет давайте закончим уже хватит все так наигрались уже дамбу взорвали нормально уже все это не финал скоро будет наверное да это финал уже я уже хочу чтобы в следующей серии финал был это... Не хочу все сразу пройти. Нет, это уже финал будет всё. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжения, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, э -э покупайте спонсорную подписку, чтобы видео выходили чаще и качественнее. И всем пока-пока.